Танечка, и всем, кто читал этот пост, по поводу... Эта прокачка уверенности нужна, чтобы выйти на видео. Да не совсем. Дело в том, что у нас существует огромное количество ситуаций, когда мы находимся в состоянии неуверенности. Принять какое-то решение, пойти направо и налево, взять желтое или зеленое... И так далее. Да? Заплатить 10 рублей или 300 рублей, или 5 тысяч. Пойти на работу на эту или на эту. Огромное количество моментов, когда мы сомневаемся. И уверенность, состояние уверенности, нужно не только для того, чтобы включить камеру и что-то сказать, но и для того, чтобы принять какое-то решение. И вот когда у нас такое состояние, я извини, называю это состояние говна в проруби, когда ты, блин, болтаешь, и тебе разъедает изнутри, что как сделать, вот так или так, вот так, и ты сомневаешься, сомневаешься. И вот этот вот. раз есть разные техники там, структурные, системные. А есть техника, при которой в, находятся внутренние ресурсы, внутренняя уверенность для принятия решения. Вот эта техника и здесь позволяет шикарно, буквально за считанные минуты себя перенастраивать и принимать решения. Все очень просто. Приходи завтра, отдам эту технику, она реально опробирована. Это первый момент. Второй момент. Ты говоришь, у меня работа не связана с видео. Подожди, но ты же вон в онлайн. А Подожди, может быть есть просто какие-то внутренние препоны, которые тебе говорят, это не надо, это я туда не пойду. А может быть, когда ты сможешь легко, спокойно включать камеру и сказать пару слов своим подписчикам, легко, уверенно, с удовольствием, так может быть и появится возможность использовать этот инструмент. Кто знает? Ребята, в любом случае, жду на открытом мероприятии. За еще раз, за 10-15 минут я вам дам эту технику, и мы с вами ее прямо поделаем, прямо в прямом эфире. Большинство из вас получит ощущение, эффект, результат прямо сразу. Ну а потом на марафон. Ребята, легко, свободно, через хохмы, через анекдоты. Но вы очень быстро освоите, как вот вообще с этим глазком общаться. На самом деле там все очень просто. Все, жду э, на встрече и потом соответственно на марафоне puis